Друзья, всем привет! В общем, начинаем проект самого бюджетного трактора в мире Который будет базироваться на классической раме Будет сделан передний ведущий мост Двигатель будет а, такой же точно 17 лошадиных сил Коробка, раздатка, реверс В общем, рулевая рейка Сидение будет стоять, но другого у меня нет От X5 со всеми регулировками Три мотора, не три, пять моторов только находится в сидухе На подголовник, регулировка, все дела. Также руль от X5 с управлением всех этих на руле, да, причем дал Один мост я уже разобрал. Будем делать из него передний ведущий мост. Так как, а, кстати, о чем я, да? Вот, сейчас выскочит скриншот, комментарий к видосу нужен очень-очень бюджетный трактор, поэтому немножечко снес запчастей и будем сейчас из всего этого делать абсолютно бюджетный, я бы даже сказал бесплатный бесплатный вариант мини-трактора с Куном, как-то так. Ладно, весь процесс показывать не буду, покажу конечный результат. Итак, друзья, удалось мне все-таки собрать тракторок с куном. Сам процесс не показывал. В общем, давайте сейчас откроем и посмотрим, что у нас получилось. Вот, ребятки, получился замечательный полноприводный тракторок с куном. Ну, не знал, какой кун сделать. Короче, на полкуба сразу ему забабахал Так, двигатель 17 лошадиных сил, мужики. Значит, коробка, раздатка, реверс. С муравья, правда, стоит. Ну ничего, работать будет. Седуха с XA 5. 5 двигателей в ней регулировочных. Руль также с XA 5. Поэтому такой большой. Все. Можете забирать абсолютно бесплатно. Наверное, самый бюджетный вариант трактора в мире. Все. Адрес напишите в личку. Я вам его отправлю. Абсолютно бесплатно. Как-то так.